то начинаем, да. Кому, кому нужно будет, там, те еще подтянуться да? Да. Ну, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада вас всех видеть. Я, конечно, очень волнуюсь, несмотря на свой трудовой стаж многолетний. Но, тем не менее, в любом случае, это все равно волнительно, и как будто я в первый раз. Для кого? Для кого я думала, когда готовила вот это мероприятие, я думала, кого же мне на это мероприятие пригласить? Для кого же я буду все это рассказывать? Кому я это буду все показывать? И с кем я начну вот сегодняшний вот этот вот тренинг? Ну, в первую очередь, я, конечно, подумала о тех людях, которые являются преподавателями компьютерных центров. Не обязательно, конечно, в полном объеме преподавать именно вот этот блок, но я бы его использовала при изучении офисного приложения Microsoft. То есть офисного приложения Microsoft, тот самый Word, которые мы с чего мы собственно говоря и начинаем изучение когда мы готовим людей по программе компьютерная грамотность преподаватели компьютерного центра кто еще это могут быть люди которые мечтают о создании своего собственного курса для того чтобы это тоже может быть и одним из способов заработка, потому что свой собственный курс, если вы создаете, если вы набираете слушателей на этот курс, и он будет у вас построен грамотно и интересно, то вы его тоже можете, обучение на этом курсе можно продавать. Юридические вопросы, они решаемые потому что... Если вы проводите занятия в форме семинаров, то есть курсовая подготовка, которая не требует лицензирования. Если вы не, не выдаете документы государственного образца, то такие курсы малообъемные, без выдачи документов государственного образца, они не требуют аккредитации и лицензирования. То есть это еще один из способов зарабатывания денег. Какой будет этот курс? не имеет особого значения, в том числе и вы этот курс можете организовать в режиме онлайн. Где еще вам пригодятся эти знания, то есть кто еще может быть заинтересован в том, о чем мы будем сегодня разговаривать с вами. Но ну, не только разговаривать, но и попробуем. Это учителя, преподаватели и студенты. Причина, по которой они могут быть заинтересованы в этом курсе, это переход в сегодняшних условиях, ну, в принципе, не только сегодня. Дистанционное образование уже внедряется в практику, в педагогическую, и многие преподаватели, многие учебные заведения, образовательные организации уже применяли дистанционное обучение еще до того, как случилось вот это, наступило время чем до пандемии, до нашей. В каком, в каком разрезе они это и применяют? Преподаватели и учителя, они должны, у них в обязанности сейчас входит при организации дистанционного обучения, они должны выкладывать на сайте своего, своей образовательной организации записи своих занятий, лекции и проводить семинары провести лекцию. При подготовке к лекции преподаватель никогда не пишет полный конспект этой лекции. Он может записать себе план, он может составить примерный конспект, краткий конспект. Если преподаватель начинающий, он может развернутый конспект составить. Но полного текста лекции не пишет никто и никогда. Независимо от преподавательского стажа. А выложить он обязан полный текст со всеми примерами, со всеми вопросами и всем-всем-всем остальным. Дважды выполнять одну и ту же работу, сами понимаете, при достаточно высоких нагрузках педагогических, это довольно-таки сложно. Где выход? Выход в том, чтобы провести лекцию в одной из групп, Записать ее на диктофон, потом превратить ее в запись. И выложить уже в формате Word или PDF-ный формат, неважно, какой он примет, принят в любой организации. Для студентов это полезно? Да, это полезно и для студентов. Но ту же самую лекцию, записанную у преподавателя на диктофон, они могут перевести в формат Word, то есть в формат письма. Записи. Где и как это можно заработать? Ну, во-первых, тому же самому преподавателю можно предложить его лекцию после обработки на бумажном носителе. Я думаю, что преподаватель с удовольствием примет такой подарок. Потом можно будет установить с ним товарно-денежные отношения. Такие же товарно-денежные отношения можно будет установить со своими сокурсниками, которые любят пропускать лекции. Но с учетом того, что преподаватель очень любит задавать вопросы по своей собственной лекции, я думаю, что с удовольствием коллеги и однокурсники, сокурсники будут приобретать такие записи лекций. Ну и транскрибация это в принципе, это профессия. Это профессия, но она профессией станет только тогда, когда вы начнете с помощью обработки звуковых аудио и видеозаписей в текст, который будет, можно будет перевести на бумажном носителе. Мы тут немножечко поразобрались в этимологии этого слова транскрибация. То есть это перевод устной речи в любом формате, любого формата, в письменные записи. То есть то, что с помощью букв, значков и символов можно будет, можно будет изложить на бумаге. И если ваша цель заниматься транскрибацией как профессии, то сегодня это будет только первый маленький шаг. Для всех трех предыдущих случаев сегодняшнего тренинга будет вполне достаточно для того, чтобы применять и совершенствовать свои навыки в этом деле. Если же вы хотите транскрибации заниматься на профессиональном уровне, то одного сегодняшнего тренинга будет недостаточно. Почему? Потому что сегодня я вам покажу только основные программы, которые можно использовать для овладения этой профессией. Эти программы, они бесплатные, а поскольку они бесплатные, соответственно, у них будет несколько ограниченный набор инструментов. Но для первых трех случаев, то есть если вы преподаватель, если вы преподаватель компьютерного центра, если вы просто преподаватель в какой-то образовательной организации, или вы хотите зарабатывать на этом деньги, то старт будет сегодня. Все остальные программы, которые помогают трансформировать устную речь с YouTube в письменную, нужны специальные программы, специальные приложения. Они не всегда бесплатные. Но там очень богатый тоже набор инструментов, о которых я вам тоже сегодня расскажу и дам ссылки на все вот эти вот ресурсы, ну, с которых можно будет начинать. Ну и так, значит, начнем с того, что, что такое транскрибация. Значит, это перевод устной речи в письменную. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. сейчас, секундочку, тут, тут, тут, и uh, изучение вот этой вот темы в любом ее предназначении. Я рекомендую начинать с того, что предлагаю слушателям и всем заинтересованным людям скачать бесплатно на русском языке стамина. Это клавиатурный тренажер. Это обязательно? Нет, не обязательно. Но это желательно. Для кого это желательно? Если вы хотите сделать транскрибацию своей профессии или способом заработка, то есть не для СЭБы, а для того, чтобы с помощью этого инструмента, этой профессии зарабатывать денежки какие-то, то чем лучше, чем быстрее вы будете печатать, тем больше вы сможете заработать денег. То есть тем больше вы звуковых дорожек сможете обработать за один и тот же промежуток времени, и, соответственно, тем больше вы заработаете на этом денег. Поэтому всем заня... посетившим сегодняшнее мероприятие я сброшу а, вот эту вот презентацию. В этой презентации а, с помощью скриншотов я уже установила, ну, расписала, как скачать этот бесплатный тренажер. Аинка? Нет? Это помехи? Как скачать этот тренажер, как его установить и как начать им пользоваться? То есть в результате вы получаете вот такую вот программку у себя в компьютере и с помощью вот такой виртуальной клавиатуры вот в этой вот строке Будет у нас слово буквенное сочетание, сочетание букв с пробелами, со знаками препинания, которые надо будет вводить. И на этой клавиатуре виртуальной указано. Установлены подсказки для расположения пальцев рук, с помощью каких пальчиков, какие кнопочки клавиши, клавиатуру нужно нажать, для того, чтобы получился тот или иной символ на строке. То есть вот эту презентацию она прилагается к нашему сегодняшнему разговору. Вы хотите посмотреть? Нужно показать? Ань, в первую очередь, и вам обращаюсь. Нужно показать, как это работает? Или это уже на ну, усмотрение каждому отдать, на откуп? Я думаю, что вот по набору текста, наверное, все-таки каждый посмотрит сам. Лучше мы ну, пойдем чуть-чуть дальше, Хорошо. чтобы понимать, да. Да, я согласна. То есть, если вы, у вас нет цели именно зарабатывать хорошо с помощью транскрибации, ну, но не обязательно. Вот это вот требование не обязательное. Так, следующее, о чем я хочу с вами сегодня поговорить. Когда мы с вами записываем ту или иную, ну, грубо говоря, лекцию, или мы записываем чье-то выступление, или мы взяли интервью у кого бы то ни было, то есть если... Мы, мы, у нас к нам попадает в руки любого формата аудио-видеозапись. Каждый человек в своей устной речи, будь он преподаватель, будь он специалист в любой другой области, в своей устной речи применяет очень много, употребляет очень много слов паразитов не всегда находят подходящие слова. Все зависит от того, каким словарным запасом обладает тот или иной лектор, тот или иной представитель какой бы то ни было профессии. То есть это индивидуальные особенности каждого человека. Есть слова-паразиты, есть неточно подобранные какие-то слова, словосочетания, фразы. И, конечно же, если, допустим, это интервью, то в печать такой необработанный, необработанную запись, аудиозапись, ни один уважающий себя журналист, например, он ее не выложит. Если мы с вами отправляем какую-то статью или делаем какую-то публикацию, для нас вот эти инструменты, о которых я сегодня буду говорить, они будут тоже нам с вами очень полезны. В каком плане они будут полезны? Сегодня я вам покажу. Сначала покажу инструменты, которыми обладает самый элементарный Microsoft Office Word для того, чтобы исправить орфографию и посмотреть некоторые характеристики того или иного текста. Значит, вот э, сочинение, школьное сочинение на тему «Как я провел лето». Ну, написали мы это сочинение. Написали. Я думаю, что пока я тут распространялась, вы его уже почитали. А, и ну, более-менее грамотные люди, которые учились в школе, уже увидели большое количество здесь и ошибок, может быть, этой опечатки, но все, и от них, от всех нужно избавиться, потому что в таком виде даже обычное сочинение никуда показывать нельзя. Что у нас для этого есть, какие инструменты? У нас есть на вкладке в строке «Меню» есть такая вкладка, которая называется «Рецензирование». В эту вкладку, например, входит самая первая команда — это «Правописание». На всем тексте я хочу проверить, запустить «Правописание». Так, нехорошо получилось. Нехорошо получилось, потому что я тут уже все проверила до нас. Тогда мы вот это посмотрим. Значит, тот документ, который мы набираем Приложение Microsoft Office, это приложение служит у нас для набора текста, его редактирования и форматирования. Самое первое редактирование происходит автоматически, и те слова, которые не входят в словарь нашего, нашей программы и имеют орфографические, синтаксические или иные ошибки, они подчеркиваются по тексту. То есть здесь автоматически включено, включена проверка текста, то есть включена проверка правописания, и там, где в словах есть ошибки, они подчеркиваются красной, красным, красной волнистой линией. Там, где у нас синтаксические или иные ошибки, пунктационные, они подчеркиваются синей волнистой линией или зеленой, в зависимости от настроек вашего компьютера. Как пользоваться вот этими подсказками? Если я правую кнопку мышки наведу сейчас на текст, в тексте на слово, подчеркнутое красной линией, откроется вкладка выпадающая, где мне будет предложено выбрать для замены неправильно написанного слова на то слово, которое считает, наш компьютер считает правильным. Здесь нет подходящего слова для замены, поэтому что я сделаю? Я добавлю это слово в словарь. И тогда по всему тексту все слова, которые написаны точь-в-точь, Потому что компьютер, он, программа, она не, различа, не умеет склонять. То есть если слово «транскрибации» и все остальные транскрибации он уже убрал подчеркивание, то «транскрибации я» окончание изменилось, он видит, что это опять ошибка. Значит, здесь я должна то же самое проверить, что он мне предлагает. В словаре у него же есть слово «транскрибации». Если меня это не устраивает, то я это новое слово также добавляю в словарь. И если вы видите, вы должны были это заметить, все слова транскрибации «я» с окончанием «я», они перестали быть подчеркнутыми, как, например, вот это слово «транскрибация». Остались у нас другие, другие какие-то склонения одного, этого, этого существительного. Следующее у нас подчеркнуто слово «использовать». Ну, не вижу я, в чем здесь ошибка, поэтому обращаюсь к подсказке. Что здесь произошло? В этом слове пропущен мягкий знак. Теперь я это вижу. Видимо, ну, торопилась, пропустила, не нажала нужную клавишу на клавиатуре. Поэтому я прошу компьютер заменить неправильно написанное мною слово на то слово, которое написано правильно. Для этого что я делаю? Я просто навожу стрелочку, курсор мышки на правильно написанное слово, кликаю по нему и получаю, оп, замечательный результат, то есть полностью исправленное слово. Мне не надо наводить курсор, мне не надо исправлять, мне не надо ничего удалять, мне не надо ничего вставлять. Соответственно, здесь я добавляю это слово в словарь. Следующее слово я также добавляю в словарь. Хотя, видите, слово написанное на английском языке, по всей видимости, уже есть в словаре. И здесь что отсутствует? Это слово смотрится как одно, потому что у него здесь нет пробела. Программа предлагает нам заменить на словосочетание. Меня это вполне устраивает, и я да, я прошу заменить. Ну и, соответственно, все остальные рассматриваю все предлагаемые мне варианты. Если ни один из них, вот как здесь, я вижу, что здесь именно вот так, как предлагает мне программа, это будет правильно, значит, я это все заменяю. Соответственно, во всех вот этих подчеркнутых словах я каждое из них просматриваю. Здесь орфографическая ошибка. Кто-то забыл, что жиши-пиши с буквы «и». Ну и так далее, и так далее, и так далее. По этой, поэтому по этой части нашего сегодняшнего разговора есть вопросы, Думаю, можно идти дальше. Идем дальше. А, нужно это кому-то попробовать? Мы можем сейчас передать кому-то управление? В принципе, управление у нескольких соорганизаторов. Ну, можно выразить свое мнение? Мне кажется, этим инструментом мы пользуемся достаточно часто, поэтому, наверное, нет необходимости. Танечка, та, дорогая, я, конечно, все понимаю, но пользуемся часто, мы говорим про себя, да? Ну, хорошо. Ваше да? Да? Это да, мое, да, Это мое мнение. Лен, да, да. Лен, раз да. все молчат, я согласна. Лен, это... Все, значит, да, согласна. значит продолжаем. Давайте, да, продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Значит, теперь мы с вами вернемся вот к тому э, тексту, который я предложила в начале, И поговорим э, еще тоже об одном полезном инструменте. Это инструмент того же самого Ворда. Это тезаурус. Тезаурус – это орфографический словарь, словарь синонимов и антонимов. Если вы успели прочитать, то по этому тексту сразу видно, что лето в этом году я провел хорошо, все было хорошо, все было очень хорошо, и лес очень хороший, и ягоды очень хорошие, и варенье очень хорошее. Для того, чтобы этот текст стал удобоваримым, было бы лучше, если бы мы некоторые слова заменили синонимами. Вообще, как рекомендуется составлять те или иные, писать те или иные сочинения, составлять те или иные статьи. Это мы сначала пишем на черновике все так, как выкладывается у нас в голове, а потом начинаем подчеркивать повторяющиеся слова. В данном тексте у нас повторяющиеся слова — это хорошо, поэтому я их для себя подчеркиваю. Выбираю по всему тексту. Хорошо, хороший. Использую подчеркивание. Красивые листья растут, собирают землянику. Очень хорошая ягода. Вкусная, сладкая, хорошо пахнет. Ну и так далее. Для чего я это делаю? Для этого слова «хорошо» я хочу подобрать синонимы. Поэтому в рецензировании, вкладке «Рецензирование» команда «Тезаурус» и он мне предлагает варианты синонимов для этого слова. Хорошо на языке учительском. Это четверка. Это оценка четыре. Четверка. И так далее. Если мы применяем это слово в смысле, ладно, да, я это сделаю, хорошо, я это сделаю. То есть если это ладно, то это, может быть, идет. Это может быть изволь, может быть добро. То есть все вот эти вот предложенные нам варианты, мы можем выбрать один из этих вариантов. Если нас ни один из этих вариантов устраивает, не устраивает, ну, например, недурно пахнет, Что я могу заменить на той, тот или тем или иным синонимом? Таким образом, я должна проработать весь этот текст. С этим, я думаю, тоже понятно. Тишина это. Да, да, да, все понятно. Так. Значит, еще раз повторяю, что это в Word. Это вкладка рецензирование в командной строке, в строке меню. И вкладка Тезаурус. Работает как орфографический словарь. Кроме синонимов, здесь есть и антонимы. Понятно, и очень важно лично для меня, потому что иной раз текст приводишь в порядок, и куку улетели -ку, слова. А здесь очень хорошо. Вот взял, нажал и посмотрел куча всяких слов для замены. Спасибо, мне нравится. При, причем здесь э, можно это слово скопировать и одно из хорошо заменить. С этим понятно. Переходим дальше. Это уже на более высоком уровне. А, забыла еще. Забыла еще вот что показать. Если мы будем с вами заниматься публикациями, если мы будем предлагать свои услуги в качестве транскрибатора нашему заказчику, работодателю, как хотите его назвать, то есть мы будем продавать свои, свои плоды своего труда, то нам обязательно нужно знать некоторые параметры того или иного текста. Какие параметры мы тоже можем посмотреть в том же самом Word? Значит, мы можем с вами в том же самом рецензировании посмотреть статистику. Статистика нам покажет объем нашего текста в страницах, в словах, в количестве знаков без пробелов, в количестве знаков с пробелами, сколько у нас абзацев и сколько у нас строк. Статистика нам нужна для чего? Для того, чтобы тексты, любые тексты, если они продаются, они продаются по, в зависимости, цена устанавливается на объем, либо на количество знаков, либо на количество страниц. Если вы готов, будете готовить какие-то тексты для дальнейшей публикации, то вам там нужны будут либо страницы, либо слова. То есть объем вашей публикации не должен превышать, допустим, там половины страницы формата А4 с установленным размером шрифта. Значит, количество страниц вы можете посмотреть либо здесь, либо вот здесь внизу, в нижнем левом углу. У нас число слов и число страниц у нас здесь тоже указано. И здесь же мы можем перейти в ту же самую вкладку, которая статистика, которая у меня сейчас открыта. Это понятно? Я думаю, что это тоже полезная информация, потому что по-другому вы оценить свой труд пока не сможете, вот на данном этапе. То есть это только по объемам. Особенно важно для студентов. Да, особенно важно для студентов, которые готовят какие-то рефераты, доклады, дипломные работы и же с ними. Заявки на грант, когда пишем, и когда условия есть, не более того, того, извините, мы тоже как-то продаем, но для организации, да. покупаем да. определенные, да? Да. Вот, это тоже важно, спасибо. Теперь мы с вами поговорим о том, чтобы у нас появилась возможность перейти на более высокий уровень, для этого мне понадобится такая программка, очень интересная программка, которая называется «Главред». Чтобы... Она бесплатная программка для того, чтобы в нее войти и э, проверить, и с ее помощью обработать тот или иной текст, избавиться от э, шаблонных слов, от э, слов-паразитов, очистить свой текст от... Э, любого сорта шаблонов, сделать его приятным и читабельным, нужна как раз очень хорошая помощь вот эта программка. Ну да, у нее ограниченные возможности, может быть, она не такая полная, как нам хотелось бы, но... Если это не только вот чисто вот все, ухожу никуда, ухожу от, со всех работ и раб, занимаюсь только транскрибацией, зарабатываю этим денег, деньги э, этой программки будет достаточно. Что за программка, как ее найти? В любой поисковой системе, я взяла Яндекс, э, я набираю прямо русскими буквами в поисковой строке «главред». Проверка текста онлайн бесплатно. Предлагают ставить пример. Да, с удовольствием. Вот тот же самый текст я возьму. Я его копирую. Я его сюда вставляю. И получаю оценку. Значит, по шкале Глафреда мой текст тянет только на 7 целых Одну десятую балла по десятибальной шкале была Фреда, То есть, ну, ну, ну, тройка, твердая троечка. 21 предложение в моем тексте, 152 слова, 890 знаков. И дальше самое интересное. Подчеркнуто то, что я перед этим подчеркивала вручную. Здесь это уже подчеркнуто и выделено цветом эти слова. И справа, вот здесь, 33 стоп-слова. Что это за стоп-слова? Это личное местоимение. У меня очень много вот здесь «я». Я, я, я, я. Оно, она, мне, мы, мне и так далее. Местоимений много. И... Э, э, Текст нечитабельный, а если это текст не просто школьное, школьное сочинение на тему, как я провел лето, ну, оно некрасивое. И сразу Глафред нам предлагает проверить, можно ли удалить это, эти местоимения без потери смысла. И неправильным он считает использование местоимения. Мы выпускаем лучшие в России шариковые подшипники. Лучше будет, если выпускаем самые прочные шариковые подшипники в России. Я уверен, этот продукт станет лучшим на рынке в своей продуктовой категории. Но это бабушка Натрая сказала, что он станет лучшим на рынке. Обоснуй. Я уверен, именно вот эти подшипники станут самым популярным подшипником. Не лучшим, а самым популярным подшипником. Для чего именно не просто так, в своей продуктовой категории? Ну, не знаю я таких продуктов. Что за продукт? Этот продукт? Какой этот продукт? Неизвестно, какой продукт. В своей продуктовой категории. То есть вот это предложение, которое разобрано здесь вот в качестве примера, оно вообще ни о чем, это предложение. Оно ни о чем. Точно так же, как мое первое предложение, летом, в, лето в этом году я провел хорошо. То есть оно не информативно. И вот это вот местоимение и я здесь совершенно можно пропустить безболезненно. Это понятно, о чем я? Точно так же, точно так же, Разбирается здесь каждое подчеркнутое слово. Каждое подчеркнутое слово. Чем еще полезно? Здесь очень много полезных статей с примерами. С примерами, рекомендациями. Как можно... Одно и то же по смыслу предложения представить таким образом, что это будет э, читабельно, это будет информационно, это будет личностно, то есть обращено к тому или иному слушателю, читателю, потребителю. Э, точно таким же образом мы можем... Э, Обрабатывать те же самые лекции мы можем обрабатывать интервью, которые мы берем для каких-то целей, для дальнейших публикаций в конечном итоге, чтобы интервьюируемый собеседник выглядел более презентабельно для того, чтобы создать свой собственный положительный имидж, для того, чтобы произвести приятное впечатление, когда мы готовимся к какому-то ни было выступлению, чтобы наша речь, обращенная к любой категории слушателей, была им доступна, она была интересна, мы могли заинтересовать темой, и мы должны, могли в определенном объеме слов, знаков и предложений э, наиболее эффективно изложить ту или иную точку зрения, либо выразить свою собственную мысль. Я вас уговорила, э, убедила вас в том, что вот эта программа «Глафред», она будет очень полезна всем, кто вообще что-нибудь пишет, либо готовит какие-то устные выступления, либо готовит какие-то публикации. Это очень круто. Мне кажется, что это очень, это очень интересная программка. Самый самое большой ее плюс в том, что она бесплатная. Вот этот текст, который я уже оставила на закуску, по прочтению этого текста, и, и источник, откуда я это слезала, он здесь указан с гиперссылкой. Можно перейти уже на сайт этого источника. Здесь уже программы для транскрибации аудио в текст, ну, уже такое вот для продвинутых транскрибаторов. То есть для тех, кто хочет уже профессионально этим заниматься на уровне профессии. Здесь указаны программы, чуть-чуть прописано, как их можно использовать. То есть и в Ютубе есть команды плюс транскрибация, и в Гугле, в сервисе есть такие инструменты, с помощью которых можно уже будет профессионально заниматься транскрибацией именно вот с целью заработка, для того, чтобы можно было чью-то чужую аудиозапись превращать в символы, знаки, которые можно распечатать и которые можно либо использовать в дальнейшем, либо продать за определенную плату. О чем? То есть здесь все видно, я думаю, что это будет кто у нас из группы поддержки технической, это можно будет потом каким-то образом то, что у меня вот в приложениях, письм, письменно каким-то образом людям отдать для использования. Если да, да, конечно. вы в файл сейчас, у вас он готов, этот файл? Ну вы... вот он, файл перед, перед нами. Да, мы его можем переслать через чат. Просто, к сожалению, э, технически только вы можете скопировать свой текст на экране. И, и отправить его в чат, да? Да, совершенно верно. Мы можем и прикрепить его как файл в чат. Так, так, так, так, так, так, так. так. Еще. Еще. Чат. Елена Юрьевна, может быть, проще его прикрепить как файл? У вас есть? Да, да как файл уже набранный. Угу. И все его получат, все себе скачают. Да, прям все сейчас могут это сделать. Файл, рабочий стол. Угу. Елена Юрьевна, пока вы делаете вот э, э, эту техническую работу, тут появилось у нас два вопроса. Подскажите, пожалуйста, Главред — это программа, которая может редактировать тексты только на русском языке или есть для других белорусского украинского языка? Ну, это надо посмотреть. Не, не простите, пожалуйста, вот, вот как-то вот не посмотрела я это. И еще один вопрос, подскажите, Можем, сейчас, можем сейчас вернуться и попробовать глянуть. И есть вопрос по математическим и физическим формулам. А их можно проверять? <coughs> Или только это ну, русский язык? Это только русский язык. <coughs> Математические формулы и физические формулы, сами понимаете, если вы в теме, это только вручную можно проверить. Потому что буквы и символы… но ну, Вы же понимаете, что проверка правописания, допустим, да? Проверка правописания, она же каким образом осуществляется? Это… Тупо сравнивается написанное слово с тем, что есть в словаре. В словаре, который создан в самой этой программе, который содержится, является содержанием этой программы. Если мы не добавляем туда ничего, то он просто не найдет у нас, этих слов он не найдет. И если это не авто какие-то формулы, то их можно проверить только вручную. Потому что их нет в словарях. Ни в одной программе их в словарях нет. Понятно. А вот к этому же вопросу тоже есть вопрос. Не проверить формулы, а перевести звук в текст. Перевести звук в текст. Ну... Звук в текст. Что вы имеете в виду? Математические да. формулы. Вот именно касательно математических формул. Не проверить? Ну, математи математическую формулу, когда вы ее проговариваете, то есть, когда учитель или преподаватель, он ее записывает на доске, он же обязательно проговаривает. Проговаривает, и э, наша основная цель заключается в том, что э, мы же проговариваем это на том, на, на нормальном русском языке. И мы просто-напросто, ну, кто учился в школе, тот знает, что отношения это разделить, значок разделения, деление нужно поставить. Поэтому я не думаю, что, а в Ворде есть команда, которая позволяет составлять математические формулы, записывать символы формулы. Давайте, давайте я вам покажу. Может быть, может быть, мы так с вами сможем. Сейчас я вот Глафред посмотрю. Ну вот я не вижу, чтобы он был на иностранных языках. Значит, тогда мне... Э, давайте так сделаем. Я для нашей технической поддержки, Аня, или вам тогда, э, переброшу то, что можно сделать на э, украинском, белорусском языке. Обязательно. Угу. Должны помочь и показать, что... Обязательно, да. Это да, да. Не только на я на, найду те, те программы, которые работают вот на украинском, белорусском языке. Ну, давайте вот для примера то, что... Может быть, мне будет проще показать, чем ответить вам на вот этот вопрос по поводу записи формулы. У нас же в ВОРДе есть возможность вставлять вставлять формулы. То есть у нас либо есть стандартный набор вот этих формул, видите, да? Если этого нет, мы можем вставить новое уравнение. А то есть вы зашли сначала во вставку, а во вставке есть формулы, правильно? Да, да. А уже через конструктор можно моделировать? Можно моделировать уравнение. То есть, если это отношение, то это дробь, если это индексы, то, соответственно, то есть выбирать в структурах, сначала выбрать структуру, а потом уже составлять вручную вот это вот математическое выражение, формулу. Я ответила на ваш вопрос? Я думаю, что вполне. То есть, для написания... Я, я почему предлагаю вам посмотреть. Продиктуйте мне сейчас какую-то формулу. Я попытаюсь вам ее перевести в язык символов. То есть транскрибировать. Есть такое желание и необходимость? Давайте самое простое. С квадрат плюс b квадрат равно а э, квадрат. Ну, это слишком просто. Для того, чтобы вот это записать, это даже не обязательно пользоваться конструктором. Потому что у нас на, есть верхние... Ну, просто, чтобы принцип понять. Хорошо. Хорошо. Допустим, чтобы написать нам эти самые c, я перехожу на латиницу и записываю, что, что у нас c квадрат, да? С. Для того, чтобы квадрат написать, я использую верхний символ. Двоечку. Знак равенства. Верхний символ я отключаю. Знак рав... За да что ты? Я вот так. Знак равно. Это у нас будет квадрат А квадрат. Такая маленькая получилась. Она должна быть как С. Она, она сейчас маленькая. перейдет на большую, смотрите. Да, перейдет? Нет, я не перейду на большую, потому что если это квадрат гипотенузы равен сумме квадратов да, да, да, то, да. то там все буковки маленькие. Одинаковые. Но это не важно, они просто должны быть они... одинаковые. Нет, они не должны быть одинаковыми, они должны быть строчными. Я имею в виду, что они должны быть не одна маленькая, другая большая. Буква С была заглавной, поэтому Я она поняла, была такой большой. Да. Плюс, плюс, Б ага. э, и опять верхний символ квадрат. А как там получается квадрат? Если нам куб нужен, то что мы делаем? Просто нажимаем на на верхний символ и набираем цифру нужную, да? Да, конечно. То есть, если нам нужен любой другой верхний символ, ну, если мы записываем, допустим, не физическую, ну, не геометрическую формулу, а ту же самую воду, да, в химии, то это должно быть H, но теперь нижний символ у нас есть 2 И О. Большая просьба, у кого работает телефон, да ответьте. Да у меня никак не выключу его. Прошу прощения. Вот. То есть для этого даже, вот для простых формул не надо ничего использовать... Здесь я... гораздо более сложные. Я Хорошо, я не поняла, вот H2O, как мы сделали. Это нижний символ там используется? Да, тут где? на вкладке «Главное» есть верхний символ. Это ага. для квадратов, кубов, четвертых, ага. для степеней. Ага. И нижний символ вот для записи а... химических ага, понятно. Ага. Это нам все позволяет делать вот. А корни где тут? Есть тут корни? Они в символах. А как записать формулу с делением? В символах. Символа. А и где тут корень? А, другие символы. Угу. В других символах, да. Ага. Лучше пользоваться вот этими вот уравнениями. Угу. Рукописное уравнение. И здесь можно писать, здесь можно писать, букву вот так рисовать. коряво да но тем не менее он видит он пере переделывает ну да а так все гораздо проще да так тогда так любой вообще уравнение можно ну если вам не лень так можно так писать здесь можно стереть можно выбрать и исправить можно очистить я теперь это, нажимаю где, на это вставку. Где мы, это где мы взяли? Это во вставке? Да. И я теперь наживаю, нажимаю во встав, на вставку и вставляю, вставилась, видите, какая формула? То есть не моими корявыми буквами, а так, как она должна выглядеть. То есть Анастасия, это вставка, вы хотели задать вопрос. Это вставка, это уравнение. Спасибо, я уже увидела ответ. И здесь можно ну, различные, либо вставить новое уравнение, и тогда мы будем использовать набор формул. То есть здесь для того, чтобы дробь записать, мы будем использовать вот эту вкладочку, эту команду. Если нам нужен индекс, мы будем использовать этот. корень. Вот ваш, пожалуйста, корень. То есть вместо буквы N мы поставим степень корня, и вместо буковки x, которая здесь у нас видна, мы можем записать целое выражение. То есть это мы пользуемся формулами, которые наиболее распространены. То есть это сумма, это интегралы, это функции. Ну, Диактрическими знаками мы редко, конечно, пользуемся пределы логарифмы и операторы матрицы. То есть это практически все наиболее распространенные математические формулы. Для, степени нам, для степеней нам это не нужно. Для степеней достаточно на вкладке «Главное» иметь верхний символ. Я ответила на вопрос? Да, вполне. Тут еще один вопрос. Что вы пишете формулу вручную. А можно, чтобы эта формула написала программа, которая распознает речь? Ну, мы уже отвечали. Программа, которая распознает речь? Uh -huh. Может ли написать формулу? Мне кажется, вы уже говорили, что... Не очень. Mm -hmm. Ну, я не знаю, насколько грамотная у, у вас Алиса, сможет ли она это сделать. Ну mm -hmm. и, и на закуску, что у нас на закуску-то? На закуску-то у нас должно быть самое вкусное, да? Самое главное. Самое главное. А где, а где же брать работодателя? Кому продать свой талант и свой труд? Можно, я не говорю про студентов. Студенты прекрасно знают, где, где можно продать свой, свой труд. Это своим преподавателям и своим сокурсникам, об этом я уже говорила. Если мы будем искать с вами, то есть хотим... Применить транскрибацию в качестве, в качестве заработка, то нам полезно будет обратиться в первую очередь к ну, каким-то сайтам, на которых проводится обучение. То есть там, где проходят обуч... предлагают обучение вот в той форме, как, в которой, например, сегодня предложила вам я. То есть вы, я же все то, о чем говорю, у меня же это все дословно не прописано. У меня не прописаны вот эти ваши вопросы, потому что я их не могла предвидеть. У меня не прописаны ответы на эти вопросы. Я могла, конечно, задать какие-то предполагаемые вопросы и дать на них ответ. Но есть такой... Портал онлайн-школ, где можно обучиться всему-всему-всему. Но там обучение проходит вот так же в виде вебинаров, в виде лекций, в виде записей. Но запись, она аудио-видео. То есть либо это на ютубе потом идет запись, либо это... Ну, чаще всего с Ютуба демонстрации проводятся. Либо ВКонтакте, на Фейсбуке или еще где-то транслируются эти мероприятия. Так вот, там вы можете выбрать тему, которая вам риска. То есть вы не пойдете, допустим, на лекцию по высшей математике, если вы плохо ориентируетесь в тех же самых формулах. Вы не пойдете на э, лекцию или вебинар, или э, если вас там будут учить, то что, ну, ну, что от вас далеко? Э, почему нужно выбирать близкую себе по духу тему? Потому что э, очень часто лекторы используют определенные э, термины, которые можно применить только в той или иной сфере деятельности. И чтобы вам не исказить потом смысл содержа... содержания вот этой лекции, заменив какой-то термин, вроде бы казалось бы вам более удобоваримым, или на синоним на какой-то заменив, вы можете потерять смысл, исказить смысл того или иного, той или иной трансляции. Поэтому, конечно, рекомендуется выбирать те темы, которые вам близки. То есть там, где вы либо являетесь специалистом, либо хотя бы имеете какое-то достаточно серьезное представление о той или иной теме. Я сейчас в чате пишу ссылку на этот портал. На этом портале вы можете выбрать для себя обучение по любой теме. Можете прийти к понравившемуся вам спикеру, сделать запись и предложить ему эту запись, конспект его выступления, для начала в качестве презента, например, с предложением дальнейшего сотрудничества. Это вот такая вот фишечка, которую используют начинающие транскрибаторы. То есть вам нужно найти своего заказчика. А найти своего заказчика вы можете только после того, как вы овладеете хотя бы какими-то первоначальными навыками, чтобы вам потом не захлебнуться в заказах. Потому что если эти заказы посыпятся на вас со всех сторон, не владея хорошо клавиатурой, не владея Слепой, слепым набором текста, вы просто-напросто не сможете удовлетворить потребности заказчиков. Я имею в виду, связанные с объемами и временными рамками. Вам на обработка каждого текста понадобится очень много времени, и вы не сможете удовлетворить потребности своего заказчика. Тем самым вы его просто-напросто потеряете. Писать ссылку. Я напишу, кому надо будет. Тот, да, конечно. Сможет ей воспользоваться. Даже если не с целью заработка, но с целью послушать еще спикеров, это будет э, замечательно. Так, так, так, близкий. Есть, Если есть еще пока какие-то вопросы, давайте пока я вот это вот все дело пишу. Может быть, я успею в голове там что-то Найти ответ на ваш вопрос. Ну, я или пропустила, или не было, как бы перевод этого голосового в это, в текстовой файл, то, что мы записываем на диктофон, перевод в голосовой файл. Ну, это не обязательно вы будете, можете записывать на диктофон. Вы можете сделать это по-другому. Вы можете прослушать э, что-то в режиме онлайн, вот как наше сегодняшнее занятие. И вот то, что я тут говорила, наболтала, нагромоздила, вы можете превратить это в письменную речь. Так, вот я не поняла, это у нас было сказано, как это делать, с помощью каких... Э инструмент еще вор, да? потому что у нас напис... файл, написанные еще... от руки у нас сейчас никто нигде не принимает или я не понимаю вопрос у нас есть файл который вы нам дали правильно и там есть программки эти. у нас сейчас в чате вот да? в чате файл, файл. там где да. есть программки уже для серьезных транскрибаторов и там есть описание тех или иных инструментов, которые помогают переводить вот эти звуковые файлы в текстовый в текстовый формат. Да. Потому что если мы работаем с Вот я об этом спросила, да. Да, там, там есть программы, которые вот именно для компьютерных, то, что у нас транслируется, ну, например, на Ютубе, вот там можно уже использовать вот это. Если мы работаем со своими собственными диктофонами, то вам эти программы не нужны, потому что на диктофоне вы можете остановить запись, потом набрать текст, потом включить и продолжить набор текста. То есть там вы уже сами со своей скоростью можете, можете каким-то образом это регулировать. Елена Юрьевна, я правильно понимаю, что на Ютубе, когда мы включаем функцию субтитры, вот как раз такая автоматическая программа и транскрибирует текст из голосового в субтитры, потому что ну, обычно эта программа пишет ерунду, как услышала, так и написала. Да. Это похоже. Это похоже, но для транскрибаторов там другие программы. То есть там такие программы, которые позволяют регулировать скорость, то есть вы не в прямом эфире, в прямом эфире вы ничего не uh -huh. запишете, вы не успеете. То есть вам нужна там э, тот инструмент, который сможет в нужном месте остановить эту э, речь uh -huh. э, и потом ее продолжить. Вот э, такие инструменты, они как раз вот на, том, э, на той вкладке программы для транс транскрибации, которые я вот прикрепила в чате. Там это все описано. Теперь самая мотивационная часть, чтобы все захотели стать транскрибаторами. Сколько транскрибатор зарабатывает? А это будет зависеть от того, что вы будете транскрибировать. Если вы будете транскрибировать чье-то интервью, и выкладывать его где-то в публикации, в журнале, в газете, где-то на сайте, на каком-то. Это одна. Это как вы договоритесь. Больше, чем нисколько, девочки. Нет, транскрипации много заработать нет. Много заработать. Много заработать вы сможете, если найдете своего заказчика среди лекторов. Лекторам сейчас это нужно. Любые, любого уровня лекторы. Будь это вот, вот с того портала, ссылку на который я вам сбросила, будь это любые. Сейчас, как только мы заходим в интернет, в любой браузер, нам сразу куча всяких разных курсов, курсов, курсов, курсов. Курсы, вебинары, курсы, вебинары. На любой курс можно заходить и можно предлагать свои услуги любому лектору. То есть вот там можно будет зарабатывать. Потому что это объемы, и людям, которые читают лекции и которые должны выкладывать свои лекции еще и в формате вордовском, ну, или PDF нам, в виде текста, в любом защищенном, незащищенном виде, но все равно в виде текста. Вот этим людям сейчас нужны транскрибаторы. Именно Я, так, если и... честно, сегодня смотрела зарплаты, да, ну, мне стало просто чисто интересно, да. И если разместить свое резюме, да, и начинающий транскрибатор может зарабатывать от 5 тысяч. Вот. Ну, это вообще прекрасно. Да, поэтому, кто действительно хочет иметь заработок в интернете, то это, мне кажется, посильно каждому. Ну, это самое элементарное, понимаете? Да, Есть, да. Это, здесь не нужны собственные знания в той или иной сфере. Да. Вы, это, ну, это механическая работа больше. Творчество наше проявляется только в том виде, когда мы пытаемся, ну, грубо говоря, причесать немножко эту речь, избавить ее от слов-паразитов, междометий и всего остального прочего. То есть почистить ее. Смысл речи мы здесь менять не имеем права, особенно если это касается каких-то вот лекций, семинаров, тренингов, коуч каких-то программ, которые проводят сейчас очень много, мы не можем там слова переставлять даже местами, потому что это изменит смысл самого вот этого вот выступления, лекции или еще чего-то. То есть здесь идет, это самый дешевый труд. Это труд э, секретаря-референта. Это труд просто секретаря. В тем не менее, который умение, можно дешево... сделать дома, правильно? Да. Не ходивший на работу, просто сделать дома. Неважно, это в 8 часов вечера, в 12 часов ночи или в 8 утра. Это, мы, мы здесь совершенно не, не привязаны. И тем более, что мы, здесь мы не привязаны... К работе, допустим, секретарь должен присутствовать там с 8 до 5 утра, вечера, да, с 8 утра до 5 вечера он должен быть на работе. Здесь да. мы сами выбираем для себя удобное для нас время. Если у меня время, я позанималась. Если я Пусть, хочу а, хорошо я зарабатывать, я сажусь на, на клавиатуру на клавиатуре для того, чтобы овладеть вот этими навыками слепого набора, десятипальцевого метода так называемого, достаточно в день заниматься 10-20 минут. Но это должно быть просто ежедневно. Так же, как физические упражнения, когда мы делаем утреннюю зарядку. Мы не, не пыхтим там на тренажерах по 2 часа или по полтора часа. Мы можем уделить, на, должны уделять на это для того, чтобы поддерживать себя в какой-то более-менее или приличной форме, не более 10-20 минут, этого будет достаточно. То, есть, то же самое и с тренажером, который вот виртуальная клавиатура. Но это самый доступный, самый, доступный, самый доступный способ заработка в интернете. Елена Юрьевна, помимо заработка в интернете, мы еще, я уверена, что для своей работы узнали много хороших инструментов, потому что мы все пишем так или иначе статьи. Нам понадобятся многие инструменты для написания красивых и грамотных текстов, для проверки их, для помощи. Да, для написания текстами. красивых и грамотных текст, текстов я вам сегодня издала только маленькую-маленькую затравочку на главу Фреда. Для того, чтобы ваши тексты были продаваемы, это уже другая профессия. Это более высокий уровень профессиональный и более высокий уровень заработка. То, То есть вы нам даете затравочку, уже... чтобы пришли к вам на следующий тренинг. Да, это уже на, на, на, на следующем нашем на нашей встрече я смогу рассказать, как написать не только интересную статью, обработать чужую речь, чужую статью, чужое выступление, но и как создать свое собственное, и чтобы оно было индивидуальным. Потому что если вы будете заниматься копирайтингом или рерайтингом, то основное требование любого заказчика – это процент вашей статьи должен быть индивидуальным. Потому что он обязательно проверит этот текст на плагиат. И должно быть не более, по-моему, там по требованиям не более 40% совпадений. Но совпадения могут быть только по терминам, по каким-то, по терминологии, от чего мы не сможем с вами. Подшипник по-другому не назовешь. Поэтому вот, это тема для следующей нашей встречи. Обязательно. Я считаю, что и копирайтинг, это очень интересно и дороже стоит. И он, он нам, там больше можно заработать. И он нам нужен, он в первую очередь нам нужен, потому что мы работаем на сайтах, мы делаем публикации на страницах. Мы ведем свои страницы. Если нам нужны будут лендинги, то есть одностраничные вот эти вот сайты для ваших организаций, для вашей любой какой-то деятельности, то без статьи, без главной статьи на вашей странице, вашего сайта, мы никуда. И очень много, опять-таки, много заказчиков, которые заказывают статьи именно для своих сайтов. Елена Юрьевна, а еще скажите, такая есть потребность, это я точно знаю, что молодежь, им нужно продвижение в соцсетях, нужно писать красивые посты. То есть вы нас сможете как-то научить на следующем тренинге писать вот именно такие посты, которые заинтересуют, которые приведут к нам на страничку в Инстаграм, на Фейсбук наших там заказчиков или еще кого-то? Ну, это, это, это как раз искусство написать статью, неважно, какого она объема, какого размера. То Главное определиться постарь, с, целью, я... с целью э, этой статьи, то есть это э, просто ни о чем, э, uh -huh. публикация, как мы ее называем, но публикация для того, чтобы она привлекла определенное количество э, реакций на эту публикацию, она uh -huh. тоже должна быть составлена грамотно, правильно, должна быть индивидуальной, интересной, яркой. Об этом поговорим в следующий раз спасибо большое. Я, Я думаю, что ваше, много... ваше, ваше, ваше время все съело. И это замечательно. Я смотрю, что в чате у нас больше нет вопросов. Может быть, кто-то так хочет задать индивидуально? Нет? Спасибо. Спасибо вам большое, Елена Юрьевна, что вы нас обучили первому этапу. И надеемся встречи с вами дальше. Я буду рада с вами встретиться и буду рада вам быть полезной. Спасибо большое. Ну что ж, всем участникам я тоже говорю спасибо, что вы нашли время в своем вечернем э, диапазоне, да, и пришли к нам, послушали, и надеемся, что очень много полезной информации, так же, как и мы все, э, почерпнули для себя. Поэтому ждем вас на следующих наших тренингах. наступающими праздниками, Миссис Этишрей. Спасибо, девочки, да. И, с конечно же, с праздником. Зароления. Угу. Всем успехов. Всем всего доброго. Всего доброго. Всего спасибо. Доброго. Кто у нас там командует и закроет нашу встречу? У кого рука поднимется? Сейчас. Сейчас Катюшке напишу, чтобы Катя нас выключила. Ань, пока нас, не, это самое, пока нас не закрыли совсем, запись нас велась, я, я вижу, что запись велась, тогда, может быть, кому-то нужно, нужно... Все, будет... отключили запись нашу. Да. Все, всего доброго, девочки, всем. Всего доброго.